Теперь же нам необходимо при запуске нашей панели присвоить начальное значение тем переменными полям, которые мы ввели. Поэтому сдвинемся при помощи ползунка выше и отметим, что для наших переменных Result и Last Command нам нужно им присвоить начальное значение. Поэтому щелкнем вот здесь на клавишу Enter и напишем таким образом. Result, начальное значение у него пусть будет конечно же 0. Enter и далее Last Command равняется... И у него тоже начальное значение, конечно же, должно быть достаточно нейтральным. Поэтому равно, далее кавычки, точка запятой. Попробуем теперь скомпилировать и запустить наше приложение. Для этого Tools, далее Compile Java. Как мы видим, компилятор выдал нам несколько ошибок. Правда, если присмотреться, то видно, что это просто-напросто одна и та же ошибка, растиражированная нами несколько раз при помощи команды копирования копии. Ну просто-напросто тут не хватает одной из закрывающей скобки. Поэтому переключимся на наш листинг, сдвинемся при помощи ползунка ниже, где у нас ошибки, и ставим здесь недостающие скобки. После чего попробуем опять скомпилировать наше приложение и запустить его. Для этого Tools, далее Compile Java. Компиляция прошла успешно. Теперь Tools, далее Run Java Application, запустим наше приложение. И вот оно появилось перед нами. Попробуем произвести какие-либо простейшие учисления. Просто-напросто хотя бы 2 умножить на 2. Равняется, ну и конечно, как ожидалось, получили 4. Можем еще что-нибудь написать. Допустим, 3,5 разделить на 35. Равняется, ну вот, получили вот такое значение. Если разделим это еще, например, на 72, равняется, вот такое число. То есть в принципе все вычисления проводятся достаточно четко. Конечно же, в принципе, и этот калькулятор не избавлен от ошибок. В частности, если мы введем знак минус и 6, и далее умножим это на 3, все в принципе нормально. Но если бы мы после знака минус ведем еще какой-либо знак, плюс, то можно видеть, что наш компьютер выдает достаточно много ошибок. В принципе, это тоже можно было учесть в нашей программе, хотя дальнейшее вычисление он проводит правильно. И отсюда вычесть, например, 2. То получается вот такое число. Все в принципе достаточно нормально, но что еще выдает ошибки, это компьютер, и наше приложение не распознает несколько вводов вот этой разделительной точки. Например, если мы ведем таким образом, 25, точка, далее 5, 6, еще одна точка, то вот это число уже обрабатываться не будет, хотя в принципе и понятно, такое может и быть. Для этого в принципе можно было в нашем приложении организовать обработку, так сказать, анализатора. Сколько точек мы ввели для того, чтобы можно было бы ввести только одну точку? То есть если точка введена, то второй точке писать нельзя. Закроем теперь наше приложение. Закроем и наше консольное окно тоже. И вот мы опять в нашем текстовом редакторе. Попробуем теперь исправить эти ошибки. Первая из них возникает, когда мы вводим знак «минус» для ввода отрицательного числа. И далее пытаемся нажать на какую-либо из коварных кнопок. Умножение, деление и так далее. В этом случае возникает ошибка, потому что компьютер сразу же начинает выполнять вот этот блок «calculate». С параметром минус вот в этом месте где у нас текст который конечно же в число не превращается поэтому здесь можно просто-напросто ввести проверку этого условия не находится ли здесь знак минус напишем таким образом if далее скобки знак отрицания и далее что у нас находится в переменной дисплей display? Display скобки. Точка, equals скобка и знак минус закрыть скобку еще одну скобку закрыть. И в принципе это все можно так и оставить. То есть вот эти вычисления Calculate выполняться будет только в том случае, если у нас в переменной дисплей не находится знак минус. Это нам как раз и нужно. Теперь же сдвинемся при помощи ползунка выше, там где у нас находится предыдущий обработчик. И исправим вторую ошибку, а именно двойной ввод разделительной точки внутрь нашего числа. Для этого, конечно же, нам просто-напросто надо здесь определиться, не находится ли у нас вторая точка над нашим текстом. Для этого сделаем таким образом. Щелкнем здесь на клавишу Enter, далее оператор if, скобка, опять отрицание, и далее, во-первых, проверим, вводим ли мы точку, потому что если мы точку не вводим, то, конечно же, дополнительные действия производить незачем. Поэтому напишем input, точка, equals, скобка, далее внутри кавычек, точка. Закрыть скобку, и если это верно, то есть в input у нас не находится точка, тогда вот это все у нас будет выполняться. И еще связка или. Или же, если у нас внутри вот этого текста display.getText не находится точка в качестве символа. В этом случае тоже мы будем выполнять следующий оператор. Для этого напишем здесь скобку. Далее просто-напросто скопируем вот этот display.getText, чтобы не писать его заново. Правая кнопка мыши – копия. Встанем сюда, правая кнопка мыши, paste. Теперь ставим здесь точку. И будем здесь искать все-таки точку в этой строке, Last lastIndexOf. Далее скобка и нашу точку введем, потому что как раз эту точку мы и будем искать. Закрыть скобку, меньше нуля, то есть если он не находит, этот метод last lastIndexOf возвращает нам вместо первого вхождения вот этого символа или вот этой подстроки внутри этой основной нашей строки. И если он возвращает отрицательное число, то это как раз будет означать, что он не находит это вхождение. А теперь закрыть скобку, и вот таким образом можно это все оставить. Далее напишем еще одну скобку. Теперь же скомпилируем наше приложение и посмотрим, что у нас получилось. Для этого Tools, далее Compile Java. Компиляция прошла успешно. Теперь Tools, Run Java Application. Запустим наше приложение. Вот теперь перед нами появился наш калькулятор. Попробуем вводить здесь какие-либо числа. Введем разделительную точку, еще одну цифру. Теперь же, если мы вводим разделительную точку, то, как мы видим, она у нас не появляется на экране. Она просто-напросто игнорируется. Любые другие цифры мы можем вводить, а разделительную точку нет. Ну, конечно, например, мы можем умножить это число на 2. То есть все действия оно выполняет. Просто-напросто две точки подряд оно не исполняет. Вот мы можем ввести такое число, но дальнейшее действие со второй точкой нам приносит неудачу. Вторую точку ввести невозможно, как мы и задумали. Теперь же проверим вторую ошибку, а именно если мы введем знак минус, то после ввода другого знака аналогичного действия раньше выдавала ошибку, что в принципе теперь опять-таки не происходит. Дальнейшее наше нажатие на любые другие кнопки просто-напросто игнорируются до тех пор, пока мы не введем какую-либо цифру после которой калькулятор в обычном режиме продолжает выполнять свои функции. Ну и теперь наш калькулятор уже избавлен от этих достаточно досадных ошибок. Закроем теперь наше приложение, закроем и консольное окно тоже, и вот мы вернулись в наш текстовый редактор.